Можно сказать, что дом и кирпич имеют одинаковую форму, форму параллелепипеда и отличаются только размерами. Заводская труба имеет форму цилиндра. Футбольный мяч имеет форму шара. Конечно, реальный кирпич следует рассматривать как параллели пипет лишь приближенно. Для практических нужд кирпич удобно рассматривать как параллели пипет.